Папам-пи-па-пам-пи, папа-пи-па-па-пи, папа-пи-па-па-пи. я просыпался, просто будильник переставил. Ага. В обычные дни ты реально в 12 просыпаешься. Так ну хорош. А ничего, что надо солнца? Да ты посмотри, какой шедевр. И это еще не HDR. <рек> в общем, сегодня у нас Катя, которая впервые попробовала черный бургер. Ты бы еще через год бы его съела выложила дальше женя в примерочной но ну, знаю я ее стоп до сфоткалась ничего не купила и сергей пименов который предлагает тебе зарабатывать бабло как настоящий мужик хватит Ой, все понятно дальше давай а! ой прости прости прости просто ты свайпнул влево я подумал ты хотел сделать селфи а... Ну я же в жизни не такой толстый Прости, прости, прости. Пошел ты. Кто же тебя поставил-то на беззвучку-то? Ну ладно. У тебя тут, кстати, флешка, которую ты давно искал. Серьезно? Нет, Ту на тебя. Уйду в глубину дивана. Эй, -э -э -э, стой, стой. Ах, ну ты пойми, пока ты молодой, это надо носить, понимаешь? Просто если... Ты просто хочешь меня куда-то сплавить, да? Ну согласись. Но также приятней, так же приятней. Кирилл. Да все, Я не реагирую больше на такие легкие прикосновения. Ох, у меня больше нет силы к вас, музыку. Извини. А кто-нибудь помогите ему? Почему ты так быстро отдаёшься, от тряпка? Кто, всю энергию потратил на игры? Давай! Тан! Тан-тан-тан! Тан-тан-тан! Энергии! Тан-тан-тан! Держи тем, эм, подуляться! Тан! <музываю> Бабут, телефон кажется своим. Ой, принеси, пожалуйста. Зачем ты меня отдал? Да ты сам говорил, что ты хочешь куда-то смотаться. Всем привет, это Громкие Рыбы, телеканал Универ ТВ. Этот ролик создан при поддержке мобильного оператора Летай, вот то целиком. Если ты не знаешь, что у него самое большое покрытие 4G в Тазахстане. 300 минут по всей России и безлимитный интернет, это все тариф свой. И всего лишь за 8 рублей в сутки. Да ты на нагрев электрического чайника тратишь больше рублей в день. Так что подключайся к безлимитному интернету и смотри наши ролики круглосуточно. Ну и не забывай готовиться к экзаменам. Само собой.